Российская Федерация не является участником Римского статута, МУС не обладает юрисдикцией в отношении России и ее граждан, рассматриваем любые исходящие от этого органа документы как незаконные и ничтожные. По всем признакам МУС действительно стал на путь самоликвидации, прежде всего в том, что касается авторитета международного признания. И в этом суждении мы не одиноки. Позвольте привести неожиданную цитату советника президента США по вопросам по, по, по национальной безопасности Джона Болтона от 2018 года. Мы позволим МУС умереть самостоятельно. В конце концов, во всех смыслах МУС уже мертв. Поскольку наши бывшие западные партнеры позорно и трусливо не дали выступить бриферу из Донбасса, Сегодня вам придется выслушать наше выступление, которое будет дольше обычного. Господин председатель, наше обсуждение в Совете Безопасности и гуманитарных аспектов украинского кризиса неизменно происходит по одному и тому же сценарию. Западные страны выпячивают разрушение гражданской, гражданской инфраструктуры Украины, игнорируя тот факт, что в случае... Соблюдение киевским режимом нормов МГП, в частности, размещение тяжелых вооружений и средств ПВО в жилых кварталах, мирные жители не оказались бы в зоне поражения, поскольку наша армия наносит исключительно высокоточные удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры. Делаем мы это для ослабления военного потенциала Украины, который коллективный Запад всячески пытается укрепить поставками все новых вооружений. Мы уже проводили не одно заседание, показывая, какие баснословные прибыли получают от поставок оружия западные оружейные корпорации. Разумеется, прекращение боевых действий они не заинтересованы, а их интересы услужливо обслуживают политики. Не далее, чем вчера, представитель Белого дома Джон Кирби в ответ на вопрос о китайском мирном плане на Украине сказал, что остановка боевых действий на Украине – Цитирую, будет нарушением устава ООН. Конец цитаты. А еще ранее, в начале марта, секретарь Совета нацбезопасности Украины Данилов посетовал на то, что в его стране становится все больше людей, которые выступают за мирные переговоры с Россией. Иными словами, киевский режим огорчает то, что украинские граждане хотят мира с нашей страной. Комментарий, как говорится, излишний. Важно, чтобы реальные цели Киева и его западных партнеров понимали в развивающихся странах, когда их в очередной раз будут пытаться мобилизовать на поддержку новых антироссийских инициатив Генеральной Ассамблеи. При этом западные страны оставляют за скобками методичные и целенаправленные обстрелы ВСУ гражданских объектов на Донбассе, продолжающиеся уже 9 лет. Поэтому мы считаем своей задачей сегодня для полноты картины сосредоточиться именно на том, о чем наши западные коллеги не скажут. Наша сегодняшняя докладчица Дарья Морозова, выступлении которых так испугались наши бывшие западные партнеры, планировала дать ретроспективу разрушительного внутриукраинского конфликта и последовавшего гуманитарного кризиса спровоцированных антиконституционным госпереворотом в Киеве в феврале 2014 года. Ей, как уроженке Донбасса, это было бы сделать подручнее, однако некоторыми тезисами из приготовленного ею выступления она попросила нас поделиться. Массовые мирные протесты в крупных русскоговорящих регионах стали естественным ответом на антиконституционные действия новой власти. Люди вышли на улицы в надежде быть услышанными. Единственным требованием была встреча с представителями Киева. Вместо этого нарушение статьи 17 Конституции Украины, запрещающей использование вооруженных сил Украины и незаконных вооруженных формирований с целью ограничения прав и свобод граждан, Киевский режим направил армию для подавления мирных митингов с применением авиации, артиллерии и вооружения массового летального действия. «Масс-легал-импакт». Свои военные преступления киевский режим оправдывал проведением так называемой антитеррористической операции, указ о которой был подписан 14 апреля 2014 года лицом, незаконно наделенным конституционными президентскими полномочиями. При этом ни ДНР, ни ЛНР на протяжении всего конфликта на юго-востоке Украины так и не были официально признаны террористическими организациями и, соответственно, не могли подпадать под международные критерии определения таковыми. Еще в 2014 году по заключению Международного комитета Красного Креста конфликт на Украине был признан внутренним, то есть гражданской войной. Помимо открытых боевых действий, Киев начал жестокое подавление мирного населения путем внедрения социально-экономических ограничений. Регион подвергся экономической блокаде. Были прекращены выплаты всех социальных пособий, включая пенсии, а также обслуживание банками, счетов населения и предприятий. В продовольственной блокаде была заблокирована логистика по доставке продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости. Транспортной блокаде, информационной блокаде, реальная информация о событиях на Донбассе массово заменялась националистической пропагандой. Кроме того, Украина прекратила работу всех государственных органов, ведомств и организаций на территории региона. Таким образом, местные жители были лишены возможности получения элементарных государственных услуг, социальной помощи и оформления таких обязательных документов, как паспорт, свидетельство о рождении и смерти. То есть, возможности осуществления любых действий, подтверждающих их гражданский статус. В декабре 2014 года и в марте 2017 года социально-экономические ограничения в отношении региона были закреплены на законодательном уровне. Тем самым Киев легализовал решение против собственного населения. Указанные шаги привели к непоправимым последствиям. Так, с начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины на территории ДНР погибли 4374 человека, в том числе 91 ребенок. Почти 8 тысяч мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, в том числе 323 ребенка. Не менее 27 из них получили инвалидность. Огнем украинских вооруженных формирований к началу спецоперации было разрушено свыше 23 тысяч частных жилых домостроений и порядка пяти тысяч многоквартирных домов. Отдельные населенные пункты фактически стерты с лица земли. Было разрушено порядка 850 объектов сферы образования, 350 объектов здравоохранения и 800 объектов сферы ЖКХ, обеспечивающих снабжение потребителей республики газом, водой, теплом и электроэнергией. Только в период с 2017 по 17 февраля 2002 года по территории республики было выпущено более 33-9 тысяч боеприпасов различного калибра. Международное сообщество не давало объективной реакции и относительно действий представителей Украины, направленных на саботаж минского процесса. За эти годы по вине Киева не был выполнен ни один из пунктов Минского протокола и комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Как официальный представитель ДНР в Минской группе по гуманитарным вопросам, Дарья Морозова заверяет, что представители Киева не были нацелены на достижение каких-либо договоренностей. Более того, саботировали любые подвижки, которые могли остановить кровопролитие. От себя добавлю, и в этом их поощряли их западные покровители. На фоне отсутствия мирных целей в переговорном процессе в начале 2022 года нарастала напряженность на линии соприкосновения. Наблюдались откровенные провокации со стороны Киева. Только за неделю, которая предшествовала объявлению массовой эвакуации на Донбассе, нарушение договоренности о прекращении огня украинские вооруженные формирования выпустили по территории ДНР почти сотню снарядов, запрещенных минскими договоренностями. Кроме того, украинские солдаты получили прямой приказ командующего ВСУ Залужного открывать огонь без согласования по собственному усмотрению. Были зафиксированы факты применения дронов с самодельными взрывными устройствами для нанесения ударов по мирным жителям. Накануне событий Украина начала усиливать свои позиции на фронте не только личным составом, но и вооружением массового поражения. Киев готовился к полномасштабной военной операции на Донбассе, которая была запланирована на, марте, на начало марта 2022 года. Это стало понятно после обострения и резкого возрастания военной активности в СУ. С началом, ставшим результатом произошедшего СВО, по мере освобождения городов Донбасса вскрываются новые факты массовых военных преступлений украинских властей. Их количество увеличивается по мере продвижения линии фронта. Так, зафиксированы многочисленные свидетельства мирных жителей, подтверждающие, что вооруженные формирования Украины препятствовали мирным жителям в эвакуации из зон боевых действий. Людей использовали в качестве живого щита, например, в городах Мариуполь, Волноваха, Солидар. При отступлении украинская армия целенаправленно уничтожала уцелевшие в ходе боев объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. За год СВО только по территории ДНР в границах до начала спецоперации зафиксировано более с половиной тысяч фактов ведения огня со стороны ВСУ. Из них св свыше 15 тысяч с применением тяжелого вооружения. Противник выпустил по территории республики более 100 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК.У, свыше 220 ракет РСЗО «Хаймерс», более 250 ракет РСЗО бм 27 «Ураган» и порядка 13 тысяч ракет РСЗО 122-мм калибром, а также 21,5 тысячи снарядов калибром 155 мм. С июля 2022 года ВСУ применяет в отношении мирного населения Республики противопехотные мины нажимного действия «Лепесток». С их помощью Украина дистанционно минирует густонаселенный жилой сектор ДНР. В республике зафиксирован свыше, свыше, зафиксировано свыше 90 случаев подрыва мирных жителей, в том числе 9 детей на минах лепесток. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице. У многих диагностированы травматические ампутации конечностей. Попытки спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионы Киев совершает теракты и провокации на объектах жизнеобеспечения Донбасса. В частности, бьет по водоснабжающей и энергетической инфраструктуре. В результате таких террористических действий было полностью прекращено поступление воды на территорию республики из главной артерии канала Северский донец донбасс В связи с этим, сегодня большинство городов ДНР централизованное водоснабжение осуществляется по графику один раз в трое суток. В течение нескольких часов. Подается техническая вода. Питьевую воду люди вынуждены покупать или получают в виде гуманитарной помощи. Также зафиксированы массовые факты пыток и казней пленных на Украине. Гражданские лица на подконтрольных Киеву территориях подвергаются политическому преследованию и репрессиям по идеологическим мотивам со стороны спецслужб. Действие с особым цинизмом Украина не только нарушила все существующие положения и нормы международного гуманитарного права, но и продемонстрировала пренебрежение основополагающими принципами человечности, гуманизма и милосердия. Причем под каток неонацистской ненависти попали как жители народных республик Донбасса, так и граждане, которые до начала СВО проживали на подконтрольной Киеву территории. Повторю то, что я сейчас озвучил, а это часть текста, часть брифинга, которую должна была сделать Дарья Морозова. Это фактически прямая речь жителей Донбасса, которых на Западе упорно пытаются игнорировать. И прежде всего ради их спасения, спасения их жизни, год назад была запущена специальная военная операция. Со своей стороны отмечу, что за последний месяц мы лишний раз убедились в террористическом и бесчеловечном характере киевского режима. 2 марта в двух селах Брянской области, в России, члены украинских вооруженных формирований совершили террористическую вылазку, в ходе которой они напали на автомобиль, перевозивший троих детей в школу, убили водителя и ранили 11-летнего мальчика Федора. Он, тем не менее, выбрался из автомобиля, помог покинуть его двум девочкам-первоклассницам и вместе с ними, спасаясь от террористов, начал искать укры укрытие в ближайшей лесополосе. Раненый мальчик проявил себя вне всяких сомнений, как настоящий мужчина, чего нельзя сказать об украинских боевиках, которые стреляли убегающим в лес детям в спину, пытаясь не оставить никаких свидетелей диверсионной группы. Ровно так же, как боевики украинских националистических батальонов стреляют по русскоязычным жителям городов Донбасса, пытаясь выдать это за преступление российской армии. Подобных свидетельств у наших следственных органов уже набралось предостаточно. Это было спланированное, осознанное нападение на мирных жителей сел, где не было никаких военных объектов. Иными словами, настоящий теракт. Его исполнители – участники некого мифического русского добровольческого корпуса, являющегося подразделением иностранного легиона ВСУ и действующего по приказам военным руководству Украины. Режим Зеленского попытался откреститься от этой диверсии, уж слишком вопиющим и отталкивающим выглядит это преступление. Однако лидер диверсионной группы заявил, что акция была согласована с киевским режимом и осуществлялась при его прямом содействии. Кстати сказать, этот персонаж является известным в том числе в Европе нацистом и расистом, которому запрещен въезд в Евросоюз. Неудивительно, что, как и другие люди с подобными воззрениями, он вольготно чувствовал себя на Украине и безнаказанно совершал свои преступления с одобрением киевского руководства. Не очень понятно, что подобными хладнокровными убийствами детей пытается добиться киевской власти. Повышение уровня поддержки Запада? Если Запад готов поддерживать режим, совершающий подобные вопиющие деяния, то нет, наверное, такого преступления, которое Запад не был бы готов покрыть своим маниакальным и тщетным стремлением добиться поражения России на поле боя. Мы в целом получаем все больше свидетельств того, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт не только через накачку Киева вооружения, но и через прямое участие своих военных специалистов. Так, разоблачающие показания российским органам правопорядка дал бывший американский военнослужащий, записавшийся в так называемый иностранный легион БСУ, и националистический батальон «Карпатская сети Джон Макинтайр. Переданные им документы, карты и другая информация подтверждают непосредственную координацию действий ВСУ на поле боя сотрудникам военного и развед... разведывательного ведомства США. Эти показания лягут в том числе и в основу правовой оценки степени вовлеченности и соучастия иностранных должностных лиц в преступления киевского режима против мирного населения. Макиндар также рассказал о чудовищных пытках, которые применяли к военнопленным боевики украинских формирований. Эти и другие свидетельства наши оппоненты, рисующие в своем воображении некие военные преступления России, просто проигнорируют. Однако украинские и западные садисты и преступники не останутся без наказания. В России уже действует Международный общественный трибунал, собирающий свидетельские показания и документирующий их. Готовится к запуску и работу по созданию полноценного международного трибунала, опирающегося на международное право, а не на порядок, основанный на правилах, которые формируют под свои интересы государство коллективного закона. На примере стрельбы по российским детям в Брянской области понятно, как киевский режим относится к детям. В условиях безответственной агрессивной политики украинских властей главами ДНР и ЛНР еще до начала СВО в феврале 2022 года было принято решение об эвакуации гражданских лиц, включая детей, на территорию Российской Федерации. По состоянию на 27 февраля 2023 года с начала СОО на территории Российской Федерации эвакуировано около 4,5 миллионов человек, из которых порядка 690 тысяч детей. Подавляющее большинство эвакуированных детей прибыло в Россию в сопровождении своих родителей, опекунов и попечителей. В этой связи недоумение, вызывают недоумение многочисленные спекуляции на тему прибытия в нашу страну огромного числа несопровождаемых детей. Россия в ходе двустороннего взаимодействия с УВКПЧ, ЮНИСЕФ, и МККК предоставляет достоверную информацию о предпринимаемых нашей страной мерах по недопущению нарушений международного гуманитарного права в отношении детей. С тем, чтобы пресечь спекуляции на этой теме, ставшей популярным сюжетом в работе киевских и западных пропагандистов, в начале апреля мы организуем неформальное заседание Совета Безопасности по формуле аре по этой теме.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 Нам непонятно, как будет работать пакетная концепция генерального секретаря ООН в рамках «Стамбульской договоренности». Заключение, господин председатель, в отношении объявления о сегодняшнем ордере, выданном Международному уголовному суде, о котором сегодня тут упоминаю. Эта предвзятая, политизированная и некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность – МУС – это марионетка в руках коллективного Запада, который всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу. Особенно цинично, что юридически ничтожные решения были обнаружены, обнаружены, обнародованы накануне 20-летия со дня незаконного вторжения США в Ирак, где МУС обладал юрисдикцией, но не сделал ровным счетом ничего для привлечения виновных к ответственности. Thank you.